Глава 16. Бог изливает Свою ужасающую силу. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресло наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу. Придите, послушайте все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Псалом 65, 10, 12, 16 стих. Незадолго перед концом своего четырехлетнего срока я попал в еще большую беду и оказался в одиночной железной камере. Теперь я был уверен, что смертного приговора мне не избежать. Однажды утром за мной прислали охранника, чтобы привести на открытый допрос который, как правило, продолжался весь день. Как раз перед этим я закончил молиться и прославлять Господа. Увидев меня в радостном настроении, охранник удивился. «Чему это ты радуешься? Хороший сон приснился?» Я не ответил ему, продолжая напевать. Тогда он оборвал меня. «Не радуйся! Сегодня тебе не поздоровится! Посмотрим, как ты запоешь под вечер!» Он проверил мои наручники и, подтолкнув спину, повел на допрос. Там уже поджидали меня восемь должностных лиц. На столе были разложены орудия пытки. Однако Бог избавил меня от всякого страха и я мог смотреть на эти инструменты без содроганий. Я сел на стул. Обратившись ко мне, судья произнес. «Юн, мы даем тебе последнюю возможность. В нашей власти приговорить тебя еще на 15-20 лет, если ты откажешься сотрудничать с нами и не сознаешься, в своей преступной деятельности. Я молча смотрел на него. Тут заговорил заместитель начальника уездного отделения КОБ. «Гражданин Юн, согласно материалам дела, вы поддерживали преступные отношения с господином Су Юн и Из подачи иностранцев составили политический заговор, «Против нашего государства. Этих фактов достаточно, чтобы приговорить вас к смерти. Но мы хотим, чтобы вы чистосердечно сознались в преступлении. Назовите нам имена тех, кто руководит преступником су -Юн Если вы откроете нам их имена, мы учтем это, как смягчающее вашу вину обстоятельство». В противном случае вы сильно пожалеете. Тут я не на шутку рассердился. Я встал и, подняв к небу руки в наручниках, громко заявил. «Не говорите мне ничего больше. Я готов принять смерть. Отвечать на ваши вопросы я не собираюсь. Делайте со мной что угодно». С этими словами я сел. В глубине души я молился. «Господь Иисус, я все равно буду любить Тебя, пусть меня даже расстреляют». Все были просто изумлены. Опытный судья из провинциального правительства сказал. «Хорошо, юн, мы знаем, что ты действительно христианин». Однако наше государство хочет помочь тебе. Мы не собираемся убивать тебя. Не надо так волноваться. Ты только прояви благоразумие и подумай о нашем предложении. А теперь возвращайся в свою камеру. Через пару дней мы пригласим тебя и послушаем, что ты нам скажешь. Оказавшись... В своей железной клетке, в жиже на полу, я запел песню. «Что грозит мне завтра, я не знаю, Боже. За меня Ты умер, за Тебя я тоже. Умереть хотел бы, так как избран, знаю, и Тебе любовью послужить желаю». Через два дня, около девяти часов утра, за мной явился старший надзиратель. Я удивился, когда он сказал мне, «Собирай вещи, Юн, приготовься к отъезду». Я спросил, «Куда это?» «Мы переводим тебя обратно в Наньянскую тюрьму. Там тебя будет судить местный суд». Меня везла в Наньян полицейская машина. Одеяло, одежда, Библия и все остальное, что я имел в этом мире, было со мной. На меня надели наручники и посадили в машину с вооруженной охраной по обе стороны. В Наньян мы прибыли после обеда, в тот же день. С тех пор, как я оставил родной город, прошло около четырех лет. Как оказалось, меня привезли не в тюрьму. Машина въехала в какой-то большой двор. Вывеска гласила «Территориальное управление Комитета общественной безопасности». Охранники сняли с меня наручники и дали умыться. Затем меня ввели в роскошный конференц-зал. Здесь меня ожидала группа людей, Среди них были главы местного отделения КОБ, председатель комитета по делам религии, секретари местных отделений Коммунистической партии Китая и кое-кто из руководства Патриотической церкви Трех Благ. Глава местного отделения КОБ обратился ко мне со следующими словами. Юн. Мы полагаем, что ты уже понял, в каком серьезном положении оказался, так что не станем повторяться. По закону Китайской Народной Республики мы обязаны осудить тебя еще на один срок. Но мы знаем, что ты слишком упрям и не изменишься. Мы посоветовались и решили освободить тебя. И тотчас... Святой Дух напомнил мне и слово «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано Тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня Тебе». Это слова из Евангелия от Иоанна, 19 глава, 11 стих. Должностные лица продолжали. Однако мы освободим тебя только на определенных условиях. Во-первых, в течение двух лет ты будешь лишен всех политических прав. Как политзаключенному тебе не избежать позора. Во-вторых, ты освобождаешься под гласный полицейский надзор. В-третьих, один раз в месяц ты должен являться в местное отделение КОБ и сообщать о своих делах за истекший период. В четвертых ты лишаешься права выезда за пределы своего места жительства. Ты не имеешь права говорить о своей вере. О посещении твоего дома посторонними ты должен ставить в известность местной власти. Если ты не будешь соблюдать эти требования, тебя ждет Строгое наказание. В-пятых, ты должен стать членом Патриотической Церкви Трех Благ, которая признана и зарегистрирована нашим государством. После того, как эти пять пунктов были прочитаны вслух, меня попросили подписать бумагу в подтверждение моего согласия на эти условия. Я вежливо ответил. Уважаемые граждане начальники, здесь имеется одно условие, исполнить которое я не могу. Это пятый пункт. Я не хочу и не могу стать членом Патриотической Церкви Трех Благ, так как это государственная политическая организация. Как лишенный всех политических прав, я не могу вступать в члены какой бы то ни было политической организации. Они нашли в моих словах определенный резон. Не зная, что ответить, они ограничились серьезным предупреждением. Юн, мы знаем, что тебе нелегко переменить свои пути. Горбатова могила исправит». И все же не умничай. Если ты опять начнешь настраивать людей против государственной, религиозной политики, то будешь расплачиваться за все последствия до конца своей жизни. Как оказалось, мне уже купили билет на автобус до моего села. Это был последний вечерний рейс. Чтобы отвести меня на станцию, прислали машину. Сердце мое громко стучало. Я радовался и благодарил Господа. Это произошло 25 января 1988 года. Прошло ровно четыре года с того дня, когда меня, залитого кровью в наручниках, продетых под стальную перекладину полицейского фургона, привезли в Наньян. Четыре года назад, в этот день, начался мой 74-дневный пост. И вот, наконец, свобода. Автобус въехал в село после полуночи. В темноте, по обледеневшей дороге, я пошел к своему дому. Я был чрезвычайно взволнован и возбужден. Мне было хорошо известно, сколько страданий перенесла моя семья за время моего отсутствия. Я спешил по узкой тропенке мимо домов. Из печных труб к небу поднимались столбы дыма. В тот год выдалась холодная зима. И вот мой дом... Я остановился. Все это напоминало сон. Чего только я не пережил за эти четыре года, но Бог был всегда рядом со мной. Меня страшно пытали, но Бог был со мной. Я стоял перед разными судьями и судами, но Бог был со мной. Я был голоден и даже падал без чувств от истощения, но Бог был со мной. В моих страданиях Бог ни разу не предал меня, потому что любил и никогда не оставлял меня. Он был всегда верен. Благодати Божьей для меня было всегда достаточно. Он возмещал все мои нужды. Я вовсе не страдал за Иисуса в тюрьме. Нет, я был там с Иисусом и каждый день реально ощущал Его присутствие, радость и мир. Тот, кто оказался за решеткой за веру в Бога, нисколько не страдает. Если же человек страдает в тюремном мире, значит этот человек не имеет близкого общения с Богом. Когда я оказался на свободе, мне в определенном смысле стало не хватать тюрьмы. За решеткой духовное общение с братьями было очень глубоким и сладостным. Нас соединяли очень крепкие узы. Мы служили друг другу любовью и полагали друг за друга свои души. На свободе отношения между людьми, занятыми суетными делами, Преимущественно, очень поверхностны. Мои родные не ожидали меня. Они не знали точно, когда меня должны были освободить, и не имели обо мне никаких известий. Наружная дверь дома была заперта. Я постучал, и моя дорогая делинь, изумленная и радостная, открыла мне дверь. Малыш Исаак мирно спал. Делин разбудила его, и они вдвоем смотрели на меня широко раскрытыми глазами, желая убедиться, что это был я, а не сон или видение. Исааку исполнилось четыре года, но мы еще не видели друг друга. Он цеплялся за маму и спрашивал, «Кто это?» «Это не мой папа». «Кто это?» Это больно ранило меня. Но прошло несколько дней, и мой сын привык ко мне и не стал так чуждаться. А тогда мы пали на колени и возблагодарили Бога за то, что наша семья снова вместе. Потом мы обнялись делились и всю ночь плакали и смеялись, рассказывая о пережитых трудностях, выдержанной борьбе, и о благости Божьей, проявленной к нам. Когда я вернулся домой, моей матушки не было. Она отправилась в Наньянь, надеясь узнать, когда меня освободят. Начальство не приняло ее и не ответило ни на один из ее вопросов. Матушка вернулась домой на второй день после моего освобождения, сокрушенная и разочарованная. Вы можете представить ее неописуемую радость, когда дома она увидела меня. Однажды ночью, через три дня после освобождения, я имел странное видение и тут же понял, что Господь желает вразумить меня через Него я увидел толпу христиан, которые гнались за мной. В руках у меня был яркий фонарь размером с яйцо. Они пытались отобрать его у меня, потому что я спрятал его, но свет пробивался через одежду. Что бы я ни делал, эти люди постоянно преследовали меня. Я проснулся, весь мокрый от пота. «Разбудил жену. Нам надо помолиться. Только что я видел страшный сон. Когда я поделился с Делинь подробностями этого видения, она сказала, «Господь хочет вразумить нас, что укрыть тебя от верующих будет очень трудно. Когда они узнают, что ты здесь, они все явятся сюда навстречу с тобой». И тогда власти арестуют их. Вот почему они выпустили тебя из тюрьмы. Они хотят воспользоваться тобой, как светом для привлечения мотыльков. Когда верующие соберутся, полиция нападет на них. Это видение стало сбываться. Через две недели после моего освобождения состоялся Объединенный съезд КОБ и Народного собрания Китайской Народной Республики. На съезде было во всеуслышание объявлено о полной свободе совести в Китайской Народной Республике. Критики на съезде подвергались только домашние церкви. Здесь также было объявлено о моем освобождении из мест заключения – и передачи под строгий надзор местных органов власти. Кроме того, делегаты съезда были уведомлены о пяти пунктах, которые были навязаны мне перед освобождением. Этим документом на съезде пытались опорочить меня. Однажды рано утром ко мне пришли братья, ответственные служители. Меня провели на собрание руководства. Мое сердце горело святым огнем. Мы все молились о возрождении. Многие молодые люди плакали, все присутствующие обновили свое посвящение. Огонь Святого Духа горел на моей родине в Наньяне. Множество чудес и тысячи обращений произошли в течение короткого времени этот огонь загорелся и в других местах. За мной внимательно следили, так что я не мог отправиться куда хотел. Чтобы покинуть свое село, я сначала должен был оформить письменное разрешение. От меня требовалось раз в месяц являться в местное отделение Коб и сообщать о своих занятиях. Это было для меня жалом в плоть. Однажды я взмолился Богу. Господи, не ты ли сказал Петру, что должна повиноваться больше Богу, нежели человеком? Итак, с этого времени я больше не стану докладывать о себе властям, а стану повиноваться только тебе. Господь, тот час откликнулся в моем сердце. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Это слова из первого послания Петра. 2 глава 13. -й. Пятнадцатый стих. Вот почему два года я соблюдал все требуемое от меня и раз в месяц являлся в отделение КОБ, чтобы отметиться. Здесь я ловил всякую возможность свидетельствовать о Слове Божьем местным КОБовцам. Сообщая о своих занятиях за истекший период, я никогда не говорил им, где я благовествовал. В своих сообщениях я говорил только о тех откровениях, которые Господь давал мне из своего слова. В марте 1988 года мы услышали, что в Южный Китай, город Гуанчжоу, доставлены Библии. Верующие христиане из зарубежных стран Доставили эти Библии контрабандой через Гонконг. Мне также рассказали об одном американском пасторе, который обосновался в Гонконге из любви к китайскому народу. Он говорил и проповедовал по-китайски, причем бегло. Гелинь, услышав об этом пасторе, Предложила мне отправиться в Гуанчжоу, чтобы встретиться с ним и взять несколько Библий для нашей домашней церкви. Она взяла на себя всю ответственность за мой выезд из села и убедила меня не беспокоиться о разрешении от местных властей. Через тридцать часов я прибыл в Гуанчжоу и встретился с этим братом из Америки. Он рассказал мне, что полюбил Китай и хочет положить душу за китайский народ. Его желание глубоко тронуло меня. Это было мое первое общение с западными христианами. Они собрали много пакетов с Библиями, в которых так нуждались домашние церкви. С тех пор мы стали принимать у себя иностранных гостей, верующих христиан. Нам нравилось находиться в их обществе. Мы были благодарны им за Библии и многое другое, чем они снабжали нас, хотя иногда принимать их было трудно, поскольку мы сами едва сводили концы с концами. В то время... Мы поднимались в пять утра для ежедневного молитвенного служения, а после молитвы и завтрака ревностно трудились для Господа до полуночи. Верующие из домашних церквей любили слушать долгие проповеди из Слова Божьего. Многие китайские проповедники умели говорить вдохновенно, без остановки в течение многих часов подряд и после перерыва на обед могли говорить еще несколько часов. Так продолжалось день за днем. Мы увидели, что некоторые из наших гостей могли выступать не больше сорока пяти минут, после чего они истощались и сказать им уже было нечего. Так что мы приглашали только тех служителей, которые могли проповедовать не менее двух часов подряд. 1989 год оказался решающим для домашних церквей. Созрела жатва. Нам необходимо было сплотиться. Ужасная резня на площади Таньян-мынь 1 июня оказала сильное влияние на умонастроение множества людей в Китае. Расправа над мирной демонстрацией дискредитировала коммунизм в глазах миллионов людей, сыграв роль пускового механизма в поисках ими духовных истин. В 1989 году Святой Дух, мощно всколыхнул весь Китай. Все меньше людей вступало в ряды Коммунистической партии Китая и все больше присоединялось к церкви. Если между 1971-1989 годом большинство верующих составляли пожилые крестьяне, то с 1989 года за Христом последовало многообразованных людей, государственных служащих и рабочих. И множество прежних коммунистов оставляли пустую марксистскую идеологию, принимая христианскую веру. Благая весть распространилась и в моем родном селе. Несколько членов Коммунистической партии Китая вышли из ее рядов, уверовали в Иисуса, крестились и начали благовествовать. Грешники получали спасение, и многие больные исцелялись. Сила Евангелия стала предметом бесед среди сельских жителей. Каждого, казалось, потрясала могущество и реальность существования Бога. Даже соседи, которые издевались над моей женой все эти годы, раскаялись и стали твердыми верующими. Они глубоко сожалели о том, что притесняли мою семью. В ночь ареста в 1983 году я кричал, «Я человек с неба, мой дом — в селе Евангельском. Теперь это истинно так. Милостью Божьей наше село действительно превратилось в село Евангельское. Власти знали, что многие обращались к Богу, и много чудес происходило в это время. Но предпочитали оставаться в своих участках и не гнать домашние церкви. Полицейские боялись нас, поскольку видели, что начала действовать могущественная сила. Они знали, что выступать против народа Божьего неразумно и опасно. Наши сотрудники не имели никакого семинарского образования, но воистину исполнялись Силой Святого Духа. Каждый раз во время благовестия слушатели поражались их учению, так что имя Иисуса становилось известным все больше и больше. Видя, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Это слова из книги «Деяний апостолов», 4 глава, 13 стих. Главы домашних церквей были заняты так, что у них даже не оставалось времени на прием пищи и на общение с семьей. Отовсюду был слышен македонский призыв. «Придите и расскажите нам об Иисусе». Время тогда было Удивительное, и мы старались изо всех сил трудиться на ниве Божьей, собирать жатву, используя благоприятные дни. Однажды меня пригласили провести особое собрание в городе Вэнчжоу, что в провинции Чэцзян. Там Господь творил множество чудес. Слепые прозревали. Глухие начинали слышать, а хромые – ходить. Нас окружал народ, жаждущий Господа. В надежде обрести исцеление, люди прикасались к моей одежде. В конце концов, потребовалось шесть или семь молодых людей, чтобы вынести меня из собрания. В провинции Аньхой Навстречу пришло более двух тысяч человек. На собрание во время моей проповеди внесли четверых одержимых бесами. Многие годы никто не мог справиться с ними. Врачи и специалисты пытались лечить их, но одержимым становилось только хуже. Один из этих людей стал просто ужасом для церкви. Он неоднократно покушался на жизнь пастора и требовал, чтобы тот поклонился и служил его бесом. Он состоял на учете как социально опасный больной, и во время обострений заболевания полиция держала его в наручниках. Какое-то время христиане молились за этого человека, но лучше ему не становилось. Когда мы помолились Иисусу за этих четверых одержимых, трое из них тотчас избавились от бесов. Но человек, одержимый духом убийства, вступил с нами в непримиримое сражение. Мы молились о его исцелении до четырех часов утра, но он не уставал проклинать нас и выкрикивать в наш адрес угрозы. Особенно... Ему хотелось убить меня. Бес в этом человеке насмехался надо мной, обращаясь ко мне с такими словами. «Ты говоришь, что обладаешь властью над бесами, а меня изгнать не можешь. Здесь мой дом, и я никуда отсюда не уйду». За многие часы, проведенные в молитвах над этим человеком, мы истощили все свои силы. Мы прочли множество молитв, но ничто не помогало. Наконец, разочарованные и опустошенные, мы отступили. «Господи, мы ничего не можем сделать!» Внезапно, в то время, как мы сидели в унынии Духа, Дух Божий сошел на нас, а человек, одержимый бесами, забился в судорогах. Мы тут же вскочили и возложили на него руки, и тотчас бесы оставили его. Так в то утро Господь преподал нам очередной урок. Когда уходят наши силы, то это не поражение, а доступ к безграничным источникам Божьим. Воистину, когда мы сами по себе немощны, то сильны в Боге. В то время народ страстно жаждал Бога. Если вам не приходилось бывать в такой обстановке, то вам не понять, на что это похоже. В некоторых провинциях сила Божья проявлялась настолько потрясающе, что люди бывало обличались Святым Духом по пути на собрание. Они падали на колени прямо на дороге и раскаивались в своих грехах. Нужда в благовестниках была так велика, что мы не знали, что делать дальше». Брат Джан Ронлян и его сотрудники спрашивали, «Что же нам теперь делать? Нас приглашают по всей стране на благовестие и исцеление. Мы теперь как свечи, подожженные с обоих концов». Однажды я услышал ясный голос, «Пойдите в пустыню и молитесь». Вы должны молиться и проповедовать. Прежде молитва, затем проповедь. Тогда многие пасторы домашних церквей стали наставлять новообращенных. Прежде мы делали основной упор на благовестии. Теперь мы решили не только приобретать души для Христа, но и воспитывать учеников. В апреле 1989 года мы приступили к программе интенсивной подготовки. Многие библейские школы располагались на склонах гор в выдолбленных пещерах. Когда Бог начинает действовать, лучшее, что мы можем сделать, это примкнуть к Нему. Все человеческие планы и стратегии становятся бесполезными и никчемными. Они уносятся прочь, как зонтики во время урагана. Вскоре после освобождения из тюрьмы я сдержал свое обещание перед казненным братом Хуанем и навестил его родителей. Со времени обращения и казни Хуаня прошло уже три с половиной года. Его родители все еще хранили его письмо, написанное кровью. Я сказал им, «Хотя ваш сын умер, дух его жив и сейчас находится со Христом Иисусом на небесах, его слова в письме – которое он написал для вас кровью, также живы. Сегодня я пришел к вам, чтобы рассказать о последнем желании вашего сына. Он сказал, что вы должны уверовать в Иисуса. Отец и мать Хуаня, будучи членами коммунистической партии Китая, занимали высокое положение в обществе. Но я видел, что Святой Дух коснулся их сердец, хотя они колебались, понимая, что вера во Христа Иисуса обойдется им очень дорого. После нашего многочасового разговора они сунули мне в карман сверток с деньгами в благодарность за посещение. Я вынул эти деньги и положил их на чайный поднос со словами «Мне не нужно денег, мне нужно приобрести ваши души за Христа. Теперь во имя Иисуса Христа Назарея я повелеваю вам встать на колени и принять Иисуса своим Спасителем». Родители Хуаня тут же встали на колени и со слезами на глазах исповедали перед Господом свои грехи. По сегодняшний день они неуклонно следуют за Господом.